Сегодня, ребята, 6 июля 2017 года. Рыбачим с чинганчкучкой. Чинганчкучка чебачков наловила. Вот что. Вот. Я, представляете, вот на вот этой вот протоке, вот здесь вот аркарка вытекает, вот здесь, 10 метров, 15. Закинул спиннинг просто вот в протоку и поймал вот эту вот прекрасную стерлядочку. Сейчас взвесим ее, сколько она весит. Блять, не ожидал просто ее здесь поймать. Нормальная стрелятка. Так, сейчас одену свой этот ⁇ баный. 200 грамм ровно стерлядка. Нормально. Попалась она. Ой, блять, спасибо тебе, стерлядочка, что ты попалась. Тихо-тихо, подожди. Я стерлядской говорю. Красавица. Вот так вот буквально вот закидываю. Ну, до середины примерно. И сейчас вот садится леска. Бля, она вот так, кстати, может вечером клевать, прикинь. Она вечером начинает клевать. Ну, ты поймал, Прикольно. Вот видите, садится, ребята. Так, а чебачков сейчас взвешу. Сколько мы поймали? Ну, пакет пускай грамм сто, грубо говоря. Чебачков мы тоже наловим. А, со стерлядкой. С стерлядка двести грамм. И здесь получается уже девятьсот тридцать. Семьсот тридцать чебаков грамм. Чебак вообще не хочет нихуя ловиться. Такие дела. Червя съел. Увидела, промазала, промахнулась. Червячка видела? Сейчас возьмется. ты, блять? Или клюнула, или что, Держи, удочку моя, держи. хорошая Ничего не идет. Просто, наверное, течением дернула или кол просто наклонился. Большой живой, Он ну, ты сама не хочешь. Представляешь, если бы спиннингов штук 10, то так поставить день на РТШ. Было бы прикольно стерлятку попробовать половить. На спиннинг больше не было поклевки. Чубаки потихонечку клюют. Время уже десять почти. Смотрим на камеру как. Давай. чубачка вытащи на камеру. Жди. Uh huh. Uh Положил поплавок, и это... Тащи! Ну-ка. Ох, какая! Рыбка! Зарастает. Охуеть, какая золотая! Ченганечку, куда вы свое перо дели? Ну, куда свое перо одели? Там, бежит. Даже Понюхай рыбу. Вкусно пахнет. Не вонючая? Нет. Не знаю, некоторым мне нравится. А. Да. Че, да? Видишь, какая стелядочка. 200 граммчик. Видно, не? Да. Четко. Светло, да? Светло. Короче, кило девятьсот и стерляжину минус. Кило семьсот. Поймали чебаков. Вот чуть побольше стало. Подожди.